Смотреть. А стика будет стоить. Ну, тоже в зависимости от того, что именно с ней Если замена, то одна -за... а ну, мастер будет разбирать эти три Зависит а от сейчас... того, а, ну, Чистка? Садка. От 60 а, и выше То не От 60 и выше От 60 выше? Вот у тебя есть... Votes, да? Да, а у тебя так да? А у тебя вот А у тебя есть... А у тебя есть... А есть... А у тебя есть... А у